Здравствуйте, уважаемые владельцы животных. Здравствуйте, мои хорошие. Очередная наша встреча. С вами снова я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Вот сегодняшняя тема у нас будет. Федор Николаевич, вот почему там у кошки я вот обнаружила черные точки на подбородке или там черные точки на корне хвоста. Ой-ой-ой-ой, что делать, как делать, что это такое? Многие задают этот вопрос. Отвечаю. Вот, это акне так называемое, вот если одним словом назвать это заболевание, акне, воспаление, скажем так, сальных желез, сальных желез в коже, сальные железы, вот не волосяные луковицы, а вот сальные железы. Но причины, как таковых, не выяснены, вот чтобы прям вот однозначно ответить на этот вопрос, сколько врачей, столько и мнений, скажем так, ну к единому мнению не пришли. Но, но распространение и появление этих акне, акне комедоны по-другому их назвать можно это кошачьи угри, комедоны вот. связано с тем что поступают в организм неправильное кормление дисбалансированное поступает большое количество жира вот, организм может быть какой-то сбой дает не столько переваривается, не столько усваивается это жирная пища и могут быть вот эти воспаления сальных желез и не только это не только это вот. стресс тоже влияет на появление этих угрей ухаживать за кожей надо, гигиена мыть, если купаете купайте животных внимательно снижение резистентности организма очень тоже сказывается, я не скажу что он прям вот раз и все, нет конечно, но в купе это все дело, и самое основное, в последнее время стали замечать что пластиковая Посуда, неправильно подобранная, из которой животные принимают пищу, подбородочком трется, кошка, собачка там или как, трется, и это может, натирает там, и может оказывать отрицательное действие. Посуду лучше сменить на металлическую. И подогнать по высоте, чтобы животное вровень стояло, не то, что нагибалось, с пола ело, а лучше, если подставочка и будет на высоте, на уровне, тогда будет лучше. И после каждого приема пищи посмотрите, если уж вам жалко животное, если уж вы ухаживаете, то лучше салфеточкой вытереть мордочку, особенно где район подбородка. Вот таким вот образом. Многие спрашивают лечение. Как лечить, чем лечить? Выстричь это место. Сначала покраснение. но ну, клинические признаки вы видите. Покраснение, воспалительные процессы в районе подбородка или там в корне хвоста тоже бывает. И там, и там за ушами может быть. В редких случаях. Вот. Покраснение. Потом появляются угри, вот эти вот черные точки. Вот. Выдавливать ни в коем случае нельзя. Расчесывать и соскребать ни в коем случае тоже нельзя. Нужно выстричь выбрать тушу до большого, конечно. Ну, хорошо выстричь это дело. И обработать антисептиком. То есть можно взять хлоргексидин, димексид 1 на 10, 1 на 5 развести, димексид развести. Димексид разводится. Хлоргексидин можно применять как есть. И перекись водорода. Либо то, либо то. Тщательно салфеточкой смочить, тщательно протереть салфеточкой. Потом просушить. И можно... В домашних условиях, скажем так, если вы не идете в клинику, чистотел применить, отвар. Две таблеточки фуруцелина взять, небольшое количество воды. Отвар, значит, чистотел. Либо настойки календулы добавить, либо цветки календулы. все это нагреете, вот, и этим вот примочки делайте. Антисибарийная мазь тоже применяется, целый комплекс этого и горячим этим раствором, примочки а одним днем многие спрашивают ой, вот врач посоветовал вот врач сказал, вот я помазала два раза не проходит нет, лечение длительное значит это надо упорствовать, надо заниматься этим делом и еще это вот причина появления и следствие, вот как раз появление этих акне, это следствие заболевания а нам надо устранить причину а причину устранить, сбалансировать э э рацион по витаминно-минеральному питанию. Это важно очень. Вот. Обязательно проверить печень, как работает печень. Вот. Если это часто появляется, то это сбой в работе печени может быть. Поэтому печень и кожа у нас связаны. Вот это вот. Ну и мази от акне. Если у вас э девочки продавцы консультантов в зоомагазине спросите, мазь от акне. Если есть, они вам предложат. И надо упорно лечить это дело, сбалансировав кормление. Комплексное лечение должно быть. Все на этом. Все на этом. Всего вам хорошего. До свидания.